Если кто-то думает, что мы в такой мороз и по воду не занимаемся, ошибаетесь. Минус 15 по колено снега. Дарчи, Арчи? Опор! Выездное занятие в погоду. Вот такое. Принеси! Мало не. Дай. Хорошо, Опор! Так, занесло половину Еле пробрался за собакой во двор Ай, ты молодец Арчи, дай Хорошо Ждать Молодец Лежать Молодец, Арчи Сидеть Арчи, сидеть Хорошо Ждать Рядом Рядом Молодец Рядом Хорошо, тише Хорошо. Рядом поворот. Рядом сидеть. Остановка ждать. Хорошо. Лежать. Молодец. Ко мне сидеть. Хорошо. Вот такие мы умнички. Шестнадцатое занятие у него. Дарч. Да, Молодец.